Вот мы, так сказать, возвращаемся теперь к истокам. На да, 21 год 21 назад. 21 год назад, да. Когда мы сидим еще вместе, ничего не придумав. Мы уже прием хороший кофе, как ты. Как И вот едва-едва мы были знакомы, так? Ну, ну, не то, что Шапочно. Были, ну, шапочно были знакомы. Шлемно. И ли, вдруг мы э, решаем, значит, э, слушая э, по радио там точка, и там все время, значит, э, А на улице идет э, дождь. дождь. Мы пьем уже долго-долго-долго. Да. А дождь все идет. И мы слушаем точку. Там, значит, э, Розенбаум с да. А Крым еще да. наш. А Крым еще наш. Да, да, да, да. Вот видите, 21 год назад. В той жизни еще было не замерзает вода лучшешим из черных моей кто-то вернется сюда Грузом больших якорей Кто-то вернется судьбой Раненой в жарком бою Кто-то вернется В югу приходят теплей, Не отморите в варек Смертное ржание коней, Чей врывается вверх Улы пробивший седло, Белая таз и снег Кружит над царским селом. Yeah Русские сны Падает красный листок В белую пену воды Чью-то седую тоску За при ветер пьет. Тихо шушит по песку Нежная ненависть слез. Чёрных морей Кто-то вернётся сюда Грузом больших якорей Чьему-то седую проску За море ветер унес, Тихо шуршит по песку Нежная ненавица лёд